здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня очередная серия слитков тапочек и вот такие вот остатки ниток у меня 240 метров 100 граммах метраж то есть довольно тонкие нитки и тонкие спицы спицы 2 миллиметра набираем 25 петель И вяжем лицевыми петлями платочной вязкой кромочную снимаем далее лицевыми петлями лицевой и изнаночный ряд вяжем лицевыми петлями кромочную петлю провязываем изнаночные продолжаем вязание так, вот смотрите, вяжем мы вот такую вот деталь, до да, ровным вязанием. У меня она составляет 14 сантиметров. Меряем нашу стопу. 24 сантиметра у меня стопа. Деталь у меня 14 сантиметров. То есть минус 10 сантиметров. Вот разница и моей стопы. Видите? Далее мы переходим на вот эту вот часть уже нам наша не нужна мерка то есть если у вас стопа 25 26 сантиметров от любой длины стопы отнимаем 10 сантиметров и вяжем вот такого вот размера деталь теперь я перехожу на нить дополнительного цвета у меня это желтый у вас тот который вы выбрали и вяжу укороченными рядами я надеюсь что основная аудитория знает о укороченных рядах потому что мы их использовали уже но кто не знает тому сейчас расскажу то есть вяжем мы нитью дополнительного цвета не до конца ряда не довязываем две петли одну и одну кромочную Работу поворачиваем, делаем вот такой вот захват, такую вот воздушную петлю и вяжем новый ряд в обратном направлении. То есть здесь вот мы оставили на спицах две петли не непровязанными. Вот здесь вот будет хорошо видно, как эти петли будут, как эти укороченные ряды будут как бы уменьшаться. Здесь я вижу до конца ряда. Вяжем по два ряда. Теперь мы переходим на основную нить. Желтую здесь оставляем. Берем перезубы и вяжем следующий ряд. Следующий ряд тоже будет укороченный. Еще меньше. вот теперь вот оставляем нас две петли одна из них воздушная петля и обычная петля поворачиваем работу делаем снова вот эту вот воздушную петлю захват и вяжем второй ряд до конца вот таким вот образом чередуя по два ряда нити и не довязывая две петли до конца предыдущего ряда мы продолжаем наше вязание теперь у меня следующий два ряда желтой нитью я их буду вязать и здесь вот снова оставлю вот следующие вот эти вот две Продолжаем. последний жел... последняя желтая полоса сейчас я делаю вот этот воздушную петлю и сосчитаю петли 1 2 3 4 5 6 7 петель у меня осталось здесь теперь я перехожу на основную нить вот всего у меня 9 желтых рядов между ними 8 бирюзовых теперь я буду вязать длинный ряд до конца и соединять эти укороченные ряды соединяем таким вот образом довязываем до накида нашего и этот накид провязываем со следующей петлей вместе и снова у нас здесь накид провязываем со следующей петлей вместе и так до конца ряда видите таким образом если бы мы просто вязали у нас бы здесь осталась дырка но так как мы сделали этот эту воздушную петлю накид и провязываем вот здесь вот две вместе у нас ликвидируется эта дырка вот и кромочная и изнаночная вот видите все я соединила это все опять сплошное вязание еще изнаночный ряд вяжу лицевыми петлями вот теперь переходим на желтую нить и вяжем полные ряды до конца ряда лицевыми петлями 4 ряда вот для того чтобы сделать вот эту центральную полоску сейчас мы сделали вот эту вот синюю теперь мы делаем желтую полоску для этого вяжем 4 ряда желтой нитью так я одела на носок чтобы вам было виднее что мы делаем вот сейчас мы сделали вот эту полоску желтую теперь я из четырех рядов теперь я снова беру основную нить и вяжу два ряда чтобы сделать следующую вот эту вот полоску Так, теперь нам нужно начать с коротких полос и передвинуться вот так вот постепенно к длинным полосам беру я желтую нить помните мы считали сколько у меня там петель 7 значит я отсчитываю сейчас 7 петель 1 2 3 4 5 6 7 поворачиваю работу делаю накид которые мы делали и вяжу второй ряд в обратную сторону вот такой вот короткий далее беру бирюзовую нить теперь мы будем вязать удлинять эти ряды не укорачивать а удлинять начиная от малого к большому вот довязываем до конца у нас остался этот накид мы его вяжем вместе со следующей петлей провязали повернули Здесь сделали накид, вяжем до конца ряда. Вообще-то, это не накид, это воздушная петля. Но я, я думаю, вы поняли, да, я оговорилась снова желтую. Здесь снова чередуем по два ряда, но только теперь ряды мы удлиняем. пока не свяжем тоже 9 желтых полосок от самой маленькой к самой большой вот он накид или воздушная петля и вместе со следующей петлей провязываем вместе и поворачиваем и вот таким вот образом мы вяжем пока мы не передвинемся полностью в начало вот смотрите видите вот такой вот мысик у меня получился провязала я тоже 9 как бы раз желтой нитью теперь продолжаю вязать бирюзовой вот ровно столько сколько я начинала чтобы восстановить чтобы у меня было как бы продолжение моего тапочка так вот смотрите я связала тоже столько же сколько здесь вот мой тапочек по сути оставила закрыла все петли видите и оставила подлиннее нить так складываю лицевыми сторонами лицевой стороной вот здесь видно вот где вот такая некрасивая вот это соединение двух цветов это изнаночная сторона и просто сшиваю без никаких сборок присборок никаких нюансов вот таким вот такими вот стежками сшиваем так вот сначала и потом поворачиваюсь и до. Так, вот смотрите девчонки сшила я Это тапочек, призом выворачиваем и остается мне вот эту как бы украшение связать для этого беру желтую нить и начинаю вот здесь где шов вот здесь вот рядом со швом провязываю 3 воздушные петли 3, теперь вижу в ту в ту же дырочку столбик без накида 3 воздушные петли смотрим 1 2 3 пропускаю 3 воздушные петли в ту же дырочку и теперь буду пропускать по 4 как бы, вот этих ряда ну, раз два три четыре и в следующую то есть два раза в одну дырку для того чтобы сделать вот этот цветочек потом пропускаем 4 раз два три четыре. не вяжем столбик без накида в следующую Три воздушные петли столбик без накида 3 воздушные петли пропускаем 4 ряда 1 2 3 4 столбик без накида и так продолжаем по кругу пока мы не, за, не закончим вот смотрите довязала я по кругу до конца теперь просто вот так вот закреплю Вот и все девчонки одеваю на вторую ногу вот все мои хорошие очередная серия тапочек закончена тапочка тапочек слитку я с вами прощаюсь ставим лайки подписываемся на канал подписываемся на инстаграмчик всем пока-пока с вами была Вика Школа -Кутеля. Пока.